Меня зовут и по идее сегодня нужно было бы следующую книжку из Бекми обсуждать, но обсуждать в ней практически нечего, невзирая на то, что э, черные буклеты должны покрывать аж 10 уровней и, ш, ну что напоминаю, соответствует году или даже двум постоянных игровых сессий. Невзирая на все красивые слова Франка Менцеров э, в начале на обложке, о том, как трудно было закончить этот набор, и о том, что второй, вот мастерский, как раз, как раз мастерский из этих буклетов, он там им э, даже добавляли э, лишние страницы и так далее. Смысла на этих страницах очень мало. Классы продолжаются крайне прогнозируемо. Воин получает долбанное ничего, кастеры получают возможность кастовать заклинания желания и подобные ему вплоть до 9 раз в день без проблем. Более слабые заклинания позволяют там, путешествовать на безумных скоростях, легко сходить с плана на план, создавать монстров, насылать огненный поток метеоров на головы врагам, ядовитых насекомых им под ноги и так далее. И вместо того, чтобы рассказать нам, что же с этим совсем делать, как в это, черт возьми, играть, нам гнут какую-то странную лабуду о том, какие доспехи надо надевать на коня, как выглядят алибарды и как надо пользоваться осадными орудиями. Какие еще осадные орудия? Для чего? Поезд не просто ушел, он заржаветь успел на запасном-то пути на своем. Даже если нельзя почему-то просто вот снести осаждаемый замок метеорами или там пожелать ему уничтожения или хотя бы обвала стен. Можно стать самому, стать облаком, пролететь за стену, зачаровать весь гарнизон и потратить на это два раунда и незначительную, крошечную, ничтожную долю своего меморайза. Все правила по осадам, тут тоже как бы целая подсистема, которая подстроена как надстройка на другой подсистеме. Все эти правила очень хороши, это хорошая тема. У меня вот у самого книжки на эту тему лежат. Но все эти правила безнадежно опоздали. К 25 уровню они отношения никакого не имеют. А что же имеет? Давайте вот подумаем и э, попробуем собрать в один список, то чем же могут и чем должны заниматься таких вот немыслимо высоких уровней. Про это есть несколько книжек под разные другие версии правил. Вот одна из них стоит. Все они разные. Я ни одной из них следовать точно не буду. Так что дальше будет от себя тина. Слушайте, если не боитесь. Во-первых, у персонажа, который только-только забрался на высокие уровни, что это означает, кстати, я оставляю открытым. Ну, вот, как бы для Бекми это вот 26-35, это абсолютно точно. У такого персонажа могут оставаться какие-то там хвосты в виде проблем, до закрытия которых раньше просто ну, вот не доходили руки. Или, или это было чуть-чуть выше способностей и возможностей на тех уровнях, которые вот были, а сейчас вот уже, уже возможности появились. Все, отмазки кончились, дальше надо будет заниматься другими вещами, и пора эти хвосты подчистить. Скажем, вот у нас есть персонаж маг, у него там сила 9. Плохо? Ну, плохо, конечно. Мало там минусы всякие, или плюсов уж точно мало. Что с этим делать персонажу начальных уровней? Страдать. Чуть выше уровнем, ну, страдать, но с музыкой. Что делать персонажу с доступом к девятому кругу заклинаний? Читать описание желания. Оно здесь вот как раз в этой черной книжечке есть. Чтобы поднять силу до 10, нужно 10 желаний, скастованных в течение недели. Ну, то есть, как бы, ну, по два желания в день точно хватит. Так что, начиная с 22 уровня, судя по табличке, это под силу любому магу. Это не какой-то хитрый хак, это не манчкиния, не просто, э, не, не какое-то желание выдавить чего-то из правил, чего там нет. Это просто внимательное чтение правил и понимание того, что является проблемой, а что проблемой не является. И что может быть устранено буквально вот за положенный к гильдии магов отпуск. Заклинание желания в продвинутых подземельях и драконах отнимало годы жизни. В более поздних правилах оно заставляло жертвовать там опыт или еще там что. Здесь ничего такого нету. Костуй не хочу. Высокоуровневые персонажи не должны быть хромыми, косыми, близорукими, бездомными, ободранными. Если это, конечно, не является там личным выбором или частью образа. Можно жить в бочке, если ты диаген. Можно ходить в обносках, если ты там эпический аскет и так далее. Но это должен быть осознанный элемент или самого персонажа, или сеттинга вокруг. Вот скажем, у меня в циклопах и цитателях есть племя Тавразу. Это такие, ну, немножко оцевильненные Баатезу. Это сильное племя, ну, в прямом смысле, то есть, от, ну, основной параметры у них сила. И они довольно легко восстанавливают хиты. Но сами раны у них исчезают только в том случае, если за них удалось отомстить. Ну, обычно уничтожением физическим виноном. То есть, если вы видите карнугона там со шрамом на полморды, этот шрам остался ему в напоминании о какой-то неудачно сложившейся битве. И нанесший этот шрам еще где-то там бродит. И этот карнугон почти наверняка лелеет планы мести. И если в следующий раз вы его увидите без этого шрама, Значит, месть была успешна. Все, разобрались, понятно, да? То есть, мелкие проблемы мелким героям. У могучих героев мелких проблем в рамках эпического фэнтези быть не должно. А если у нас не эпического фэнтези, то у нас нет персонажей 26 и там 30 какого-то э, уровней. Ну, так уж, так уж получается, да? Пункт второй. Реноме. У персонажей высоких уровней, особенно крайне высоких до которых доживают единицы из миллионов, есть какая-то сложившаяся репутация. О них идет слава, хорошая может быть, может плохая, но какая-то слава идет, неважно. Их знают, может не в лицо, если, ну, зависит от того, что там в сеттинге есть для распространения э, лиц, но по именам, по прозвищам, по делам, деяниям даже, а не делам, Каждый из них оставляет след в сеттинге, живет заметно, на виду. И многие поступки и телодвижения такого вот заметного персонажа могут на этой его славе так или иначе сказываться. Можно, конечно, там вот плюнуть на это на все и уехать в село к тетке в глушь в Саратов. Но сам факт такого отъезда будет самим по себе заметным поступком. Вот, мол, война на носу, а он в пустыню ушел. Пост у него, видите Может и споры будут. Одни скажут, что кто не скачет на войну, тот слабак, а другие возразят, что нет, нет, ну что, он вот как раз вот попастится, силушки-то поднакопит и развеет лица злодея одним махом. Кстати, вполне, возможно, вполне нормальная заявка по правилам бега. Споры такого толка может, могут даже доводить, ну то есть от волнения они могут вести, вести там, к восстаниям, потому что, ну вспоминайте, как вообще это было в разных странах на, в разные века в нашем сеттинге, скажем так, с движениями по свержению того или иного монарха или усаживанию кого-то другого на трон. Здесь то же самое. Тем более, что половина буклетов активно двигает идею о том, что надо после достижения порога известности э, брать себе доминион и дальше его прокачивать. Быть Томом Бомбадилом в правдоподобном фэнтези сеттинге практически невозможно. И Том Бомбадил сам по себе и да, вот, у Толкина это такой сказочный элемент. Это не элемент эпического фэнтези. Аналогично и с квестами может быть. Уже не всегда надо брать квест только из-за там жажды наживы или справедливости э, или и того и другого, ну в какой-то пропорции. Но иногда надо квест будет брать просто из-за того, что просьба была озвучена на глазах у тех, в чьих глазах хотелось бы поддержать свое реноме. Возможно, вы скажете, что таких ситуаций будет слишком много и нельзя на все соглашаться, и можно просто честно отказываться, э, ну, отказывать униженным и оскорбленным в помощи, просто потому что, ну, смотрите, чуваки, у меня и так уже 5 квестов на руках, просроченные дедлайны, ну, зашиваюсь. Тут мы подходим к следующему пункту. За единичными исключениями у персонажей высокого уровня есть своя команда. Не просто партия из еще там двух или пусть даже пяти таких же охламонов, а более многочисленная команда, сеть такая, э, контактов, людей, нелюдей, НПЦ, на, на которых можно положиться. Они могут работать на героя за зарплату, они могут просто иметь опыт хождения с ним в квесты за деньги или там за принципы, могут быть просто знакомы с ним и готовы оказать услугу другую, могут быть учениками, учителями, кем угодно. Такая вот сеть знакомств, она, конечно, начинает складываться, сплетаться с первых уровней. Но именно на высоких может и должна выходить на первый план. Если у вас 25 уровней, и максимум рангов во владении каким-то там оружием какой-то школы. Это означает не просто плюс пятерочку к атаке, или сколько вам там за это дается. Это означает в том числе наличие этой самой школы. Наличие множества других мелких героев, пытающихся пробиться к той же вершине, на которой вы уже стоите. Если прошлый пункт был о том, что стоя на вершине там... Школы-вертящиеся алибарды нельзя затевать пьяные драки каждую э, пятницу в э, трактир э, заходя, э, если хочется, чтобы эта школа пользовалась каким-то уважением, то этот пункт о том, что в вашей ответственности как стоящего на этой вершине, находится вопрос о том, чтобы найти подходящее место для этой школы, набрать учителей, если этого всего нет, или поддерживать это, если, если это уже есть. Можно даже орден основать, или гильдию, или что-нибудь такое. В этом направлении можно очень далеко идти, и это имеет смысл делать на высоких уровнях, потому что вы можете, потому что у вас есть возможность решать какие-то проблемы такого толка. Если вы можете лечить любые болезни, ну не поленитесь, сходите вы в гости к больному герцогу, излечите его от подагры, подружитесь с ним, лишним это не будет. Если вы вызволяете из подземелья заточенного там два века назад полубезумного мага, доведите дедушку до города, найдите ему врача, расскажите, что нового случилось за 200 лет его отсутствия, устройте его в местной гильдии и так далее, он вам еще сгодится». Играть связанные таким вот образом компании куда веселее и куда практичнее, чем прыгать вот от модуля к модулю, делая вид, что ты все еще беспризорный какой-то босяк, только с огненным шаром, стеной антимагии и желания. Я в первом еще пункте сказал, что если на таких уровнях уйма методов устранения тяжелых проблем уже есть, то делитесь ими. Размениваете имеющиеся у вас методы на какие-то контакты. И дальше с этими контактами играетесь. Подходим к следующему пункту. Не забывайте, какие цели вообще у персонажа или у персонажей. Пока вы маленькие, все мечтают там, в космонавты. Ну или там кто-то все-таки хочет вырасти дядей Степой. Или там иди Индианой Джонсом. Ну или Святославом Вернидубовичем. Какая цель и какая повестка у персонажей остается, ну или появляется с ростом этого персонажа. На высоких уровнях этой цели можно наконец достичь. И ничего, кстати, страшного, если цель была какая-то приземленная, там, сруби бабла, уйти на пенсию. Не всем персонажам нужно бессмертие и вот это вот все, чем черные буклетики нас совратить пытаются. Пусть последний раз там сходит на дракона, обчистит его до нитки, обнесет и живет дальше спокойно. Можно даже в ту же пещеру въехать, чтобы далеко не бегать. И э, убрать можно этого персонажа. Дальше он становится на ПЦ и мы играем кем-то другим. Возможно цель была в помощи, скажем, всем больным. Ну так давай, открывай сеть больниц по всей стране и потом по всем планам. Это доступно, это возможно, это очень трудно. Для этого нужны большие вложения, всего, что можно только себе э, вздумать. И тем не менее, это возможно. Раз желание, есть больница. Два желания, есть чем в ней лечить. Еще одно, и вот уже столит в больнице иконостас божества лечения. И так как вы с ним, разумеется, в самых теплых отношениях, взаимного уважения и поддержки, то вот уже и нужная экосистема завелась потихоньку. Хотите освободительных войн? Затевайте их. Хотите завоевательных? Начинайте. Все в ваших руках. И если даже не все, то очень многое. Пользуйтесь этим. Отступление небольшое до последнего пункта. Система, которой я пытался безуспешно следовать. Я когда-то пытался внести некоторую структуру в развитие персонажей на э, моих играх. И провести параллели между тем, на каком персонаже там находится уровне. И что он может. И тем, какие задачи он должен получать в квестах. Ну и условно там была тройка размахов. И на каждом размахе были этапы. Вот этапы были таким постепенным ростом, а размахи ступеньками в этом росте. И, скажем, был первый размах, локальный размах, это локальные вопросы, связанные с селом, там, с городом, с поселением. Сначала просто там орки и корову увели, вот надо, надо вернуть. Потом может быть там стая волков, потом великан какой-нибудь живодерничающий, да и вообще там дракон может быть. Но плюс-минус как бы по одной схеме. То есть проблемы какие-то локальные, угроза отдельно взятой корове, ферме, поселению. И ее устраняем также локально, и также локально нарабатываем себе славу. Потом был глобальный размах, в начале которого я ставил в объяснение всегда лича. То есть что-то такое мощное. Со своей тоже командой, с повесткой, со всем таким. И проблемы уже могут вылезать самые разные, локальные, по всей стране. И далеко не факт, что каждый НПЦ, с которым есть контакт, может увидеть скрытые связи. То есть здесь вот там просто там, ну, камень для восстановления замка не подвезли. Ну не подвезли, ну так получилось. Тут вот пожар в храме. Ну да, вот там неосторожно со спичками работали. Тут посол эльфийский рыбой несвежей отравился. А за всем этим стоит Лич, который пытается развязать войну. Далеко не всем это сразу видно. Ну и дальше там подобные противники, вплоть до, до владыки демонов, который хочет явиться в мир и захватить его. И за ним там бегают всякие культисты, собирают ингредиенты для церемонии, склеивают фрагменты его разбитого эпического жезла и так далее. Ну и следующий там божественный размах с тоже плавным ростом от Тараска к Гекатанхейру и там уже к божеству. Хорошая система, и, и на бумаге хорошая, и объяснять легко, и игроки всегда мои кивали с пониманием, и на форумах тоже плюсовали. Но есть один нюанс. Не работает на практике такая система. Ну не работает хоть ты что. Обязательно... Или в одну сторону я на играх уходил, и тогда в процессе устранения локальных проблем игроки уже имели более глобальную картину в голове, просто понимание какое-то у них появлялось. Или в другую сторону, и тогда получалось, что есть возможность там идти останавливать вторжение бесчисленных орд демонов. И да, да, мы пойдем, но вот в данный момент игрокам гораздо веселее там запираться в своем замке и обсуждать в какой цвет они покрасят бальный зал и на каком этаже подземелье оборудуют себе тайную библиотеку. Какой из этого урок? Ну, э, не знаю. Возможно, урок в том, что разнообразие лучше, чем строгое исследование системы, какой бы логичной она ни казалась. А может и в том, что э, какие задачи прописаны у персонажей в квесте, не всегда стопроцентно задается их уровнем. И последний пункт, я уже сбился со счета какой, э, это изменение сеттинга. Не просто такая вот последовательная улучшающая тенденция вроде введения больниц в каждом городе или там филиалов школ звенящей алибарды, а кардинальное бесповоротное изменение сеттинга. Возможно, вас, ваш персонаж действительно хочет вызвать на первичный план высшего демона. Возможно, он хочет открыть порох или наладить торговлю с подземьем или остановить войну крови. Много есть вот моментов такого толка, которые ну, не всегда на божественном размахе, используя только что вспомненную терминологию, но которые просто поменяют вообще сеттинг ваш раз и навсегда. С этим вообще как бы осторожнее. То есть убедитесь, что в эту сторону не против покопать и ведущий, и все игроки. На этом все. Обзора мастерского набора Бекми у меня не получилось. За катастрофическим провисом в качестве и в сущности буклетов этого самого набора. Зато получился сборник советов по тому, чем уже могут заниматься персонажи невероятно высоких уровней. Советы, значит, получились такие. Первое было устранение хвостов, то есть докачивание того, что не было почему-то сделано до того, или было слишком проблематично, а сейчас стало возможно. То есть все, как Джо, Джордан Петерсон за, за, завещал. Хочешь изменить мир? Для начала иди уборку у себя в комнате сделай. И напиши список дел на неделю, а потом их все выполни. Второе было поддержание своей славы и реноме, и соответствие им. Дальше создание и взращивание там, команды, гильдии, группы, ордена, культа, чего-нибудь такого. Потом повестка и достижение целей. Э, и, наконец, последнее изменение сеттинга абсолютное и бесповоротно С вами был радагаст если понравилось, увидимся. Еще.